Hey, L это, lips you take it. Да, я вытерся с узов, да, я иду на сам верх. Да, я знаю, что я лох. Но я сделаю не всех. И мне пофиг, я смогу брать. Иисуса вперед, как бог. Скажет, ты что за дебил? Ну я пошел уже навзет. Нигатив джарахов в своем репертуаре. Ни к чему я не готов. Ну тогда погнали, что такое хэт, Я и сам без вас узнал давно. Я взойду наверх, ведь уже прощупал дно. Держать за шанс, выйду в людей, как Наруто, я пускай завидуют. Ну, тут моя семья. мне сам. Я буду кручу я стану я буду кручу ангаки, я знаю, ютуба я знаю, кручу ангаки, я стану ютуба я стану я стану ютуба хакани, я буду кручу ангаки, я стану ютуба хакани, я стану ютуба я буду кручу ангаки, я стану ютуба хакани, я буду я стану ютуба хакани, я буду кручу я стану я буду, я я Незаслуженная заслуженный артист, я маленький ютубер, ты мой белый лист Всем внимание, шляпки на сцене Наруто, братишка Я буду первым, время не вечно. все бесконечно Лицо покажу я на сцене, конечно, я вижу Каждый модный цикличный, чувак и ну, вот, отлично Я стану ютуба хакаген Я буду круче в Ангаке. Я знаю, мечтаю на расхвате но я стану ютуба, хакаги, вы знаете, я стану Хакаги Ютуба Я буду гручь Наруто, я знаю мечта на расхвате Но я стану Ютуба Хака вы знаете Я сложу ютуба Хакаги Я буду гручь Лангаки Я знаю мечта на расхвате Но я стану ютуба Хака вы знаете Я стану Юкаги, Ютуба Хакаги. Я буду Я знаю мечта на расплате. я стану Ютуба Хакаги, вы знаете. Я стану Ютуба. Я буду Наруто. Я знаю мечта на расплате. я стану вы знаете. Я стану Я буду Мангаги. Я знаю мечта на расслабь. Я стану в Ютуба. Я знаю